Друзья, приветствую всех вас на канале Коин особенно моих подписчиков. Сегодня я вам хочу показать монеты Великобритании, Елизаветы Второй. Здесь собрана коллекция очень редких монет, дорогих монет. Есть монеты, которые стоят более 15 тысяч евро. Есть монеты, которые стоят 200-300 евро вот как одна из этих монет 71 года, здесь я покажу вам и 10 пенсов и 20 пенсов, Каждая из этих монет, которые я вам сейчас показываю, может оказаться у вас, может быть у вас, и любой, кто хочет продать или узнать информацию о своей монете, может перейти по ссылке на мои социальные сети или перейти на мой веб-сайт, может выставить свои монеты на продажу. Друзья, так вернемся к монетам в Великобритании. Как видите, здесь 95 -го года монета. Каждая из этих монет, как я говорю, стоит денег. Вот эта монета 2000 -го года, друзья, это ошибка при чекане. Это очень дорогая монета. Это очень редкая монета, стоящая больших денег. Как я говорю, в каждой монете данной коллекции есть своя цена. 80 год, тоже редкая монета, тоже стоит 250-300 евро. Друзья, 2021 год очень резко подорожали монеты Елизаветы II, как вы знаете, многие из вас собирают монеты, У многих могут быть такие монеты, я не интересуюсь информацией на eBay, скупаются такие монеты очень дорого. Вот как эта монета 1994 года, как видите, это медная монета. Сейчас вам покажу разницу, обратите внимание внимание на правую монету и на левую. Видите, какая разница в цвете? Это полностью медная монета и стоит очень дорого. Итак, продолжим покупку и продажу монет, друзья. Многие видят на eBay монеты Елизаветы II очень подорожали все монеты в начале этого года подорожали вот эти монеты 71 года эти монеты уже выставляются за 1000 долларов за 1500 долларов а потом и остальные друзья у многих опять же я говорю могут быть такие монеты есть такие монеты потому что наш нумизматический канал относится только к монетам здесь мы начинали с нуля сегодня мы подходим к 75 тысячам подписчикам. Если вы еще гость канала, подпишитесь. Если вы собираете монеты или по наследству вам достались, хотите узнать информацию, продать в этом тоже я вам помогу. Повторяю, под этим видео есть ссылки на мои социальные сети, WhatsApp, а также на мой веб-сайт Купли-продажи монет доска бесплатных объявлений Итак, я покажу вот сейчас еще одну 81 года друзья монету эта монета тоже может быть у любого из вас кто смотрит сейчас это видео знаете что эта монета сейчас стоит 700 долларов Ну что ж, друзья пройдем дальше у нас монета 10 10 пенсов как видите монета в отличном состоянии эти монеты тоже увеличивается в цене уже 25-30 долларов за простые монеты. Если еще вы найдете в своей коллекции ошибку при чекании, какой-то эрор, то эта монета увеличится в цене в десятки раз. Друзья, многие из вас задают мне вопросы в моих социальных сетях, Инстаграм, Фейсбук. Я прошу простить тех, кому не успеваю отвечать, но на WhatsApp у нас существует группа WhatsApp, coinass.com. В WhatsApp существует у нас группа. Если вы хотите общаться со мной или с администраторами онлайн, вы можете зарегистрироваться в эту группу. Там вам помогут как в оценке монет, монеты, так и купли-продажи монеты. Дальше у нас, друзья, как видите, 2002 года монета. Также я хочу сказать насчет этих монет, что изображение Елизаветы II очень изменилось. Как вы видели, до этого я показывал вам New pens, изображение 1971 года и сейчас изображение. Вот обратите внимание, 2008 года изображение то же самое, что и 2002 года. Это тоже 10 пенсов, друзья. Монеты очень красивые. Вообще я скажу, что одними из красивых монет мира я считаю монеты Елизаветы II. Не знаю, у каждого может быть свой вкус, конечно же, но если взять по-другому, то монеты Елизаветы II уже самые большие изготовленные монеты во всем мире. То есть изображение королевы, более 60 лет, 2 июня коронация у нее произошло. 2 июня, ей исполнилось уже 60, чем 61, по-моему, год. Она королева Англии, и у нее очень большое количество монет, которые она выпустила. Конечно же, из этих монет нужно вычесть те монеты, которые люди собирают. Это тоже есть название для этого, нумизматики. 20 пенсов, вот эти 1982 года, в 1982 году, в данный момент на eBay стоит 200-300 долларов. Я просматривал тоже так же, как и вы просматриваю и вижу, что монеты Елизаветы Второй увеличиваются в цене, стали очень дорогими и многие мои подписчики, кто мне задает вопросом, как с ними быть, я посоветую им подождать еще немножко, друзья, так как по любому у каждого из вас эта монета может быть уже десятками лет хранится сейчас эти монеты начинаются увеличиваться в цене и я не советую резко за маленькие деньги отдавать эти монеты это в данном веке 21 веке друзья сейчас как вы знаете уже криптовалюта друзья все денежные монеты железные деньги скоро уже не будут даже есть страны, которые уже не выпускают железные деньги. Так что, друзья, не собирайтесь продавать. Подождите еще немножко. Я думаю, что если монеты 71 -го года увеличились цены и стали 15-20 тысяч евро продают, есть за 10 тысяч. Я пока еще... Мне кажется, рано, торопи... не торопитесь продавать, у кого есть такие монеты. Но в любом случае, у многих эти монеты есть, и каждый, кто хочет продать, это его выбор. Каждый, кто хочет собирать, это его выбор, выбор друзья. Я знаю, что нумизматика существует, существовала. Монеты всегда были, всегда будут, друзья. Цена на монеты всегда была и всегда будет. На моем канале, как вы знаете, я показываю и очень редкие древние монеты, и также бракованные монеты, ошибки при чекании. Если кому-то интересно узнать информацию о монетах, может перейти на мой канал, посмотреть видео своей монеты, той монеты, которая у вас есть, у меня более 600 видео на канале, так что я уверен, что каждая монета, которая вас интересует, есть видео этой монеты. Так, друзья вернемся к монетам это у нас как видите 50 пенсов коллекция тоже друзья, 97 -го года из этих монет одна из этих монет у меня очень дорогая ошибка при чекании, а сейчас я вам покажу друзья монеты которые могут быть у любого из вас и монеты которые сейчас стоят очень больших денег. Это будет монета Ван Пенни, 1971 года и 1977 года, друзья. Сейчас мы подойдем к этим монетам тоже, как я показываю, сейчас вам это 2010 год. Как мы говорили, до этого изображение Елизаветы II очень поменялось. до этого были молодые изображения королевы. Друзья, я стараюсь снимать качественное видео, в качестве HD, чтобы вам было лучше видно, чтобы вы оценили монеты сблизи. Как видите, у меня монеты в коллекции все в отличном состоянии, то есть я, как и многие из вас, собирал эти монеты. Вот одна из этих монет, монета 1971 года, Пенни. За это очень дорогая монета. В данный момент на eBay даже я просмотрел не было. Никто не продавал такие монеты. Но до этого, где-то 2-3 месяца там назад, эту монету продавали за 10 чем 10, 10 тысяч где-то евро. Так, друзья, у каждого из вас, я опять же повторяю, могут быть такие монеты. Если вы досмотрели видео до конца и нашли свою монету увидели свою монету в этом видео и хотите продать вы можете перейти по ссылке под этим видео на мой веб-сайт зарегистрироваться очень быстрая регистрация при помощи email адреса выставить свои фотографии на продажу и общаться с покупателями онлайн друзья итак продолжим вам пенни 2009 года это браковый момент, монета, ошибка при чекании, как вы видите, я не буду показывать по отдельности, потому что это видео уже получается очень слишком долгое, но если, опять же, повторяю вас, вам, если вы досмотрели до сих пор, до этого момента, то я вам очень благодарен за то, что вы уделили время, столько времени, это видео 14 минут, я успел показать, Монеты коллекцию, которые у меня есть, дорогих монет. Вот еще одна 77 года, друзья, о которой мы говорили. Эта монета тоже стоит очень дорого. Опять же я советую собирать эти монеты. Скоро эти монеты увеличатся еще раз, несколько раз. Здесь у меня собрана также коллекция монет и Канады. Как видите, монета 1979 -го года, 5 центов, тоже дорогая монета, друзья. Дальше у нас монета тоже Канады, это ошибка при чекании, тоже дорогая монета 1962 -го года. Друзья, я хочу вам показать монеты, которые вы еще, может быть, и не видели, и поэтому эта монета уже в Фиджи 1997 -го года. Итак. Может быть, вы и не видели эти монеты. Может быть, вы хотите купить или узнать информацию об этих монетах. Вы можете искать как в Google, как на eBay, также и на нашем веб-сайте. Я опять же повторю, я открыл веб-сайт. Сейчас у нас здесь онлайн-администраторы помогают во всех вопросах, которые вас интересуют. Так что я благодарен, опять же, моим подписчикам, которые все это время меня поддерживали. Это не забуду я, так как мы сегодня уже подходим к 75 тысячам подписчикам, друзья, это очень большое сообщество. Я надеюсь, видео, которое я вам показал, вам понравилось, друзья, так как здесь есть очень красивые монеты, очень редкие монеты, которые, может быть, вы и не видели до сих пор, но в этом видео вы уже узнали и об этих монетах. И самые большие, которые задаются вопросы, это вот эти монеты, друзья. Это вам pound. Сейчас эти тоже монеты на eBay стоят 300-400 долларов. Так что, друзья, я всем вам благодарен, особенно моим подписчикам. Сегодня я показал вам монеты, которые могут быть у вас тоже. Всем спасибо за внимание, друзья. До свидания.